Собираетесь банкротиться в ближайшее время, тогда вам нужно знать о новых рисках процедуры в 2021 году. Сам закон о банкротстве физических лиц появился еще в 2015 году и с того момента в нем не было серьезных изменений, но они возможны в судебной практике. Именно в последнее время активизировались кредиторы, то есть банки. Они начали принимать активное участие в процессе банкротства и делают все, чтобы долги должника не списали. Пока самые крупные банки сохраняют пассивность, но никто не знает, когда они решат действовать. Проще говоря, в ближайшее время есть реальная опасность, что должник, который тратит месяца на банкротство, отдает за это кучу денег, останутся со своими долгами и после процедуры, как будто ничего и не было. Купленные в кредит машины отберут за долги, квартиру в ипотеке тоже. Люди могут просто остаться на улице. А главное, сделать будет ничего нельзя. Следующая попытка только через 5 лет. Из-за чего все это происходит? Дело в том, что если банки резко вступят в игру, начнут качать свои права, то большинство компаний по банкротству просто не успеет перестроиться. Они уже привыкли, что есть отлаженный процесс банкротства, который почти всегда предсказуем. От этих внезапных изменений появятся должники с несписанными долгами. Другие люди на этом фоне просто побоятся банкротиться из-за появившихся негативных отзывов. А дело-то в самом деле в юристах, работающих по накатанной, несмотрящих на изменения в судебной практике. Ладно. И так Еще при выходе закона о банкротстве было заметно, что юристы не торопятся браться за эти дела. Основная часть специалистов просто дождались, пока другие разбирались, как что делать. Ой, как удобно! Когда вы ведете автомобиль, вы же не смотрите прямо перед капотом. Нет, вы смотрите вперед. Так и здесь. Нужно работать на опережение, потому что ситуация может очень быстро поменяться. Тогда можно будет избежать многих негативных ситуаций. А ваш юрист работает на опережение? Подумайте об этом очень хорошо, прежде чем доверить ему свое банкротство.